Всем привет! Вы на канале МД Гулькевичи. По адресу город Гулькевичи, улица Тимирязева, дом 14А, жильцы дома вызвали коммунальщиков с претензией к ним. На дом было выделено полтора миллиона рублей, а проблемы остались. После того, как стал фиксировать происходящее на видеокамеру, тут же сказали, что все будет доводить до ума в ближайшие сроки. Смотрим. Лет 50 назад было, Правильно, а знаешь. сейчас сколько людей ходит? Правильно нам сказали, надо было, Вод когда сфотографировать, вода, зафотографировать, вот вчера Юра с Москвой созванивался, сфотографировать и это все и быстренько направить нам. И все решилось бы, и решится. И вот эта вот вода стоит у меня на кухне, у нее ну, стоит, у на... На вот наш участок, вот он. Но вода стоит не кухне, Вода не стоит. На улице. А она, она идет. Под она Ку трещину, то везде вот она идет полностью. И с той стороны, там хоть и отмостка все равно, все У -у. равно пошел в дом весь трещина. Полтора миллиона выделили на крышу. Миллион не дают документы. Миллион истратили. Ну, говорят, это что это миллион. Мы ремонт, а в капремонт, капремонт, в капремонт, в капремонт видим, не, в капремонт в капремонт в капремонт не входит отмостка. Вот. А вы, вы кем являетесь вообще? А мы дом управления. А дом управления, да? Наташа, не надо. Вчера на Юра продали. ходил, ага. созванивался со всеми, что там и все рассказали, рассказали, и все показали. Не надо говорить, какая организация, может, и Может, у вас следующее будет отопление, а может, тоже в, хорошо у нас В капремонт. Может, в, отмостки там входит, да? Только я не знаю, она входила у вас входила. в этом году. Входила. Просто не дают документы. Нет, не дают. Они же поэтапно делают. Так это Сколько? Падаешь? Два Другу, ну, года ну, ну, прошло. Не сказать, пять я... лет прошло и все. До свидания. Да все все кровля не стоит. Вы что? Я вам еще раз говорю. Но, наверное, в Москве люди не дураки. Вы о чем дурак. сейчас говорите? Я говорю о том, о капитальном ремонте. Ну, вот вы, ну. частично сделали кровлю. Потом ну. следующее. Что у вас? Подождите. Полтора миллиона они выделено. Частично, они сделали полностью кровлю. Ну, говорю, кров, ну, кров... Весь дом же капитальный ремонт. ремонт не делали всему дому. Не сделали еще. Только сделали кровлю. Только все. Вот это бог скажи все сыпется, все сыпется у все меня сыпется. в моей квартире я Правильно. сделала за свой счет уже как можно мы поделывали все сыпется скажи сыпется, сыпется, все скажите а вас ну, вообще устраивает жилищно-коммунальное хозяйство как ведется я не знаю сейчас время? новый пришел вообще парень такой вроде как толковый юра разговаривал все <как> вчера он созванивался с другими людьми все а в чем не суть не вообще говорит. вызова был? Суть в том что мы тонем Паш, мы тонем, у нас Как только и... идет э, дождь, так получается здесь подтоп, да? Мы подтопаем, да. Подтопляется. Ку на кухне полы бы так уже. Вот они чувствуются, что они уже... А подъют. вы будете что-то делать с этим, нет? Конечно. Конечно. Мы будем, будем дышать в рубля. А кто вы? Представьтесь, пожалуйста. А вы? А я мастер участка этого. Представлюсь, Владимир Викторович. Хорошо. О, И сума! в какие сроки вы что-то ну, там даете жильцам? Какие-то гарантии, сроки? Сейчас приедем к а контору с руководством.